Слушай, ты можешь по-другому банан есть? Почему? Ну, вижу, как... просто потому, что надо есть банан по-другому. Не надо так есть банан. Просто откуда...